И всем привет, с вами Макс Риско, новое обновление в игре Зуба, э, анонс обновления 2.7 легендарного скин Драко... Дракон скин Дра... Кон... Дона в игре Зуба, это у нас уже дубль 2, как видите, Дракоша Дона, теперь уже Дракоша Дона, лайк подписывайтесь на мой канал, чтобы не бросить новый ролик, и кстати еще новый скин добавили на Лари. Лари добавили новый скин на пляжную Лари типа того я уже заметил, я и расскажу сегодня как же изменить еще никнейм на бесплатно вон у нас турист лари и добавили обмен ников бесплатно теперь мы с вами теперь обменяем ники как это сделать это вам тоже покажу так соберем эти монеты также пишите комментарии когда уже версия выйдет, кто из вас знает первым пока что я не знаю но скорее всего через неделю примерно Они так каждый раз так делают, также у нас личное сообщение, ну новости, новости, личное сообщение вообще не пишет, так что новости смотрим, так, так, так, ну что новенькая видео недели смотрим, угу. а зуба теперь в ТикТоке, ага, И, значит туда туда пошли, только тут очень классная превьюшка, смотрите, очень классно, как вам превьюшки, ухля, зуба, наверное вообще классно, 8 дней вот такая заставочка, у нас тоже такая была. И всегда не стоит зуба-зуба, тут и тут вообще маленько, тут вообще посредине. Как-то не Неровно вообще. Ну ладно. Тут вообще нету. В общем, такое вот. Так как же поменять никнейм? Сегодня мы узнаем. Также пишите в комментариях Вы вообще проходили данные испытания боевых пропусков. Что вам тут вообще дают? Вот, вот мне тяжело проходить возможно вам дадут эту вот шляпу но зачем напишите какой новый скин легендарный скин может будет упади дракоша Он будет очень интересно о друзья золотой сундучок подписка лайк и золотой сундучок попадает в то что меня прям вам руки бам ух ты 14 раз штук прямо 308 монет для меня такая же классно 380 монет а возможно нет так собираем сундучок давай давай бабах не, ну такое, что как-то не взет. Да, кстати, я хочу вам сказать, что в игре Waves у него был новый персонаж. Это в спойлере, почему бы нет. Новый персонаж, блин, играть тоже в Waves, Там э -э эпический персонаж. Тут, конечно, у меня не упадает наверное, не, да, на легендарный эпическом вообще. Какие у меня есть? А, ну есть фази. фази вроде бы у нас эпический персонаж. Обычный, обычные. Так, так, так. Обычные. Э, Редкие. Обычные. Ну, может, может быть, то редкие. Ты тоже редкий, кстати. В общем, не один олимпийский. А там уже одни олимпические, там некоторые обычные персонажи. В общем, новая игрушка. Я попытаюсь-то прокачаться. Так, что, магазинчики? Возможно, акция? Нет. Конечно, нет. Мы же ежедневный бонус собираем. Ну, вот тоже так собираете я начинающих мы вообще классно. Ага, билетики заканчивается тысяча билетов так на что у меня на тысячу билетов да не на чего у нас есть события также тоже можно собрать коричневые теперь уже листочки прям осень сегодня да сегодня кстати 8 ускорялки ну что давайте покажу свой скилл за такое время уже одна неделя прошла и данный ролик записал каждую неделю тебя будем записывать. ну когда когда будет свободное время. В фазе, наверное, самая мощная. Новую карту пока что не добавили. Есть пока что вот такие вот карты. Однойчно, двоих. Битва, двухбитная и пятибитная. Битва. Вау, вау, вау, сколько игроков? 15 игроков. Вау. Сейчас тогда вы натащить. Не, ну я знаю, самая любимая тактика это по кругу, да, это самая любимая тактика. Но сначала давайте хоть пособираем что-ли, потом уже можно искать легендарные вещи. И давно я не получал легендарные вещи. Кстати, напиши в комментариях, когда ты вообще собираешь легендарные вещи. Там, блук легендарный, копье легендарная бомба легендарная. Я вообще это уже один месяц, скоро один месяц. Мы уже игру в зубы играем три месяца. Блин, уже скоро будет полу полгода вау вау вау это и классно также пишите в комментариях, мне возобновлять данную ух ты -мо, уже уже уже сужается карта если вы хотите чтобы я продолжал э, гонки играть с кем-то с подписчиком, я уже играла с ним подписчику потом уже притворялся с кем-то и не видим подписчикам Просто не с кем было. Да, на стриме мы там хотели договориться. Некоторые сказали нет. А один человек сказал да. Очень можно пересмотреть стрим. Так, тихо тихо тихо Так, не показываем, что мы не боимся. Мы должны как-то обтитрить врага и напугать его. А мне вот интересно, там есть у нас статистика по музыку. Тихо-тихо, джо, бежи, бежи Подожди, Никс, ну почему такой сильный? Напишите гендере как так Никс побеждает меня вообще непонятно. Как так быстро очень? Это невероятно быстрая игрушка. Минус три кубка, и я прошу ночь поиграть, а тут сразу минус 3 дают мне. Может быть что новое взять? Может быть 2 на два я буду переносить кому-то, а он будет атаковать. Ну и гонки вместе сыграем. Точно, мы с играли в гонки. Вообще не знаю, что происходит, он издевается над нами. Так, ну что, готов гонки? А, бей, бей, как я. На тебе попал? Попал. Есть, я снайпер. Так у меня есть, как я знаю, колчек или как там его, или аптечка. У меня есть аптечка. А, косочка есть. Регенерация косочка которая очень не поможет конечно давайте прямо сейчас ее использовать я не знаю куда ты пошел но это плохой походе плохая плохая идея а ну понятно ты по воде ходишь точно твоя тактика по воде все блин уже все классно еще скоро будет обновление 2.7 и скоро добавят новый легендарный скин 2 легендар на лари и на дону Тихо-тихо-тихо, подожди, я и был не в курсе. Меня еще как-то полагивает, очень странно Так, стоп. Нет, нет, нет, не надо. На! Попал! Видишь, я мастер, и они бесполезны. Кстати, я же могу по воде еще. даже хорошо, так скажем, выигрывать. На! Я кас свой Беги там, не знаю. На, а! Блин! Давай регенерацию! тебя есть регенерация или нет? А тут еще один мутант. Кто это кумище? Ой, какой опасный. Кстати, новый скин добавили. Ну давно, давно, давно добавили. Как-то теперь не тусит между между со мной тусят? да? Как-то рак, блин, я уже новых персонажей вижу. Друзья, помните, как я хотел встретить рака? Не, это нужно заскринить. Рак, привет, тебя, блин, я помню, как я хотел с... сделать с тобой скрин, найти тебя. Ага, хитрый рак, хитрый рак тихо-тихо рак выпи там рыбки как ты ешь вот что рак есть по моему рыба. так нужна помощь напарнику попытаюсь прийти конечно если по получится вообще так ну пока у неудачники так значит давай тогда где-то здесь а в каши. Так, они, что так что опасные но мы конечно не спасли его но было очень опасно там два игрока как ему их куда одолеть Эй, куда бомбу, я бам сделаю, хопана, наверное, снайпер. А, Никс, нет, я не хочу с Никсом, я знаю, что Никс быстро собирает вещи, поэтому я лучше убежу от него. Самая лучшая тактика против него. О, тут самая лучшая тактика. По воде собирайте эти трофейчики, очень классно. О, Лего, отлично. Возможно, это будет моя. Лего, отстань! А <свистит> <свистит> Блин, а, нет, нет, не делай этого. Нет, подпишись на канал, поставь лайк, ссылка на мой канал в описании, Макс Риск. Макс, рис играем. Эджи бебс. Топ-3 игрока. То есть вы уже в команде выигрываете. Меня. Нет, так нечестно, стой. Давай так, мир. Давай, мир. А чё меня? Не-не, подожди, Нет, блин. Нет, хитро. Хитро. Очень даже быстро напали меня. Кстати, прикольно, мыр. Всем удачи, всем пока.